Здравствуйте! В данном видео я расскажу вам о жилищной и автопрограмме проекта goods for people Жилье и транспорт в собственности сегодня желает иметь практически каждый житель планеты. Именно поэтому мы решили дать в рынок одно из самых выгодных и перспективных предложений в данной сфере. Думаете, беспроцентная рассрочка на 5 и 10 лет – это миф? Позвольте, я докажу вам обратное. Разберем жилищную программу. Существует 4 ценовых предложения. Это 30, 60, 120 и 240 тысяч долларов. Предложения делятся на два временных промежутка. Программы на 30 и 60 тысяч долларов работают на 60 месяцев, то есть на 5 лет, а программы на 120 и 240 тысяч долларов работают на 120 месяцев, то есть на 10 лет. И за все это время вы не сделаете ни одной переплаты. Рассмотрим на практическом примере. Предположим, вы выбрали программу 60 тысяч долларов на 60 месяцев. Ваш ежемесячный платеж составит 1000 долларов. Вы имеете право погашать платежи досрочно любыми суммами, но не меньше минимальной. Что нужно сделать пошагово? Вы подаете заявку на сайте, выбрав программу. Оплачиваете регистрационный сбор. Этот сбор не идет в учет общей суммы. Эти деньги идут на обслуживание вас с юридической и технической стороны. Важно! На программах 120 и 240 тысяч долларов на 120 месяцев, то есть 10 лет, регистрационный сбор делится на две части. Первый раз вносится при подаче заявки, второй в середине срока, по истечению 5 лет. Подписание документов. При внесении регистрационного сбора вам на почту придет пакет документов, который вам необходимо подписать и отправить обратно. После получения нами подписанного пакета документов вы являетесь полноправным участником программы и начинаете вносить ежемесячные платежи. Вам необходимо внести 50% от общей суммы для входа в очередь на получение недвижимости. Срок получения зависит от количества людей, участвующих в программе. Таким образом, например, если в программе 60 человек, то ежемесячно недвижимость будет получать 1 человек. Если 120, два 2 человека ежемесячно. Если 183, 3 и так далее. Важно здесь не перепутать принцип работы программы с финансовыми пирамидами. Деньги здесь приходят не от вновь прибывших. Каждый человек вносит свою сумму сам с удобной для него скоростью. Соответственно, данная программа не подвержена совершенно никаким рискам и полностью законна во всех странах. Приобретение недвижимости. Вы выбираете объект в любой точке мира и отправляете запрос. Объект проверяют и помогают вам провести сделку. Вы становитесь собственником недвижимости и уже можете там прописаться. При этом заключается договор обременения до момента полного погашения. Таким образом мы гарантируем порядок участия в программе и внесение вами второй части суммы. При погашении 100% суммы происходит упразднение договора обременения и выход из программы. По своему желанию и возможностям погашать сумму вы можете быстрее и большими частями. По такому же принципу работает и автопрограмма. Отличаются только суммы. В автопрограмме это 7,5, 15 и 30 тысяч долларов на 60 месяцев, а также 60, 120 и 240 тысяч долларов на 120 месяцев. Важное уточнение. К участию в программе допускаются только партнеры GMMG Holdings, имеющие восьмую открытую площадку в матричном направлении, либо депозит не менее 100 тысяч ДБР в инвестиционном направлении. Таким образом, мы убеждаемся в платежеспособности кандидатов при недобросовестном отношении участника. Если участник программы пропускает первый платеж, ему высылается предупреждение. В случае, если человек не выходит на связь и пропадает, он может быть терминирован из программы без возврата средств. Форс-мажоры. В случае, если у участника возникает форс-мажорная ситуация, и ему срочно нужно вернуть деньги, вам пойдут навстречу. Ваше объявление о переуступке прав на внесенные взносы будет размещено на сайте Goods for People, где его у вас могут выкупить. Таким образом, покупатель займет место в очереди ближе к выплате, а участник вернет внесенные деньги. Партнерская программа. Вам дается возможность не только получать беспроцентные рассрочки на приобретение авто и недвижимости, но и зарабатывать на партнерской программе. Вы будете получать 10% от каждого регистрационного сбора по своей рекомендации. Таким образом, делясь выгодным предложением, вы сможете еще и получать вознаграждение. Получить подробную консультацию и задать оставшиеся вопросы вы можете по контактам под этим видео. Ваша недвижимость и автомобили уже ждут вас. Успехов в реализации целей!